Вот. но давайте вернемся к алгоритму расчета. И э, если следовать просто простой логике, вот мы сейчас вернемся к бензину, что чем меньше мой payment, тем лучше оценка моего кредит score. так? Так. Прекрасно. И теперь получается, какая же ситуация идеальная? Когда вот этот payment ноль. Что значит ноль? Значит, у меня нет долга. А дальше система начинает меня награждать. Вот у вас месяц недолго, два месяца недолго, три месяца. И у вас кредит-скор как ракета начинает наверху летать. Но... Поэтому э, самый простой способ агрессивно поднять себе кредит-скор – перейти на дебет-карты. На дебет-карты? Ну, перейдите на кеш, на чек, whatever. Главное, что вы перестанете пользоваться кредитом. Хорошо. Если у нас по кредитной карточке ноль payment, то мы ей не пользуемся? Естественно, там нет баланса, там нет долга. А если мы не пользуемся карточкам, это относится к тем самым мифам, о котором мы говорили в прошлый раз. О а, том, что их закрывают? О том, что их закрывают, о том, что у нас кредитная история ухудшается. Кредит... Щас, сейчас, я, э, сейчас я вам скор скажу, падает. Скажу еще раз. раз. Значит, давайте начнем сначала, что где там яйца, где курица. Так вот, вам закроют кредитную карточку только в том случае, если упадет ваш кредит-скор. Ну, понятно. Ну, ну, ну, ну, ну. Давайте проследим эту сложную, так сказать, логическую связь. Когда у меня упадет кредит-скор? А если я не пользуюсь кредит карточкой, у меня кредит скоро растет. Вы понимаете? Понимаю. А когда он у меня растет, я даже не попадаю в зону риска, где будут меня вылавливать из этой массы, из этого стога, эту иголку с моим номером. Поэтому вероятность того, что закроют мою карту после того, как я ей не пользуюсь, практически нулевая. Вопрос другой, что банки беспокоятся о том, что никто не ожидает, что люди аккуратны. Поэтому карточка может быть потеряна. И поэтому в каждый банк имеет свой там red flag. Допустим, год человек не пользуется, они пошлют письмо, напоминание. Вот. Но чтобы этого не делать, я моим клиентам, и уже много раз говорил на радио, да. раз в 6 месяцев попользуйтесь да. карточкой, получите билл. джозеф у меня к вам вопрос такой. Сегодня кредитные карточки, точнее банки, открывая нам кредитную линию, давая нам кредитные карточки, дают нам, так сказать, поощрение за то, что мы вот открываем карточки. Они нам платят за пользование этой карточки. Кто-то 1%, кто-то 1,5%, некоторые даже 5% платят на определенные места. Очень активно Поэтому люди выгодно... используют мили. Понимаете, мили, мы, мы да. уже мы много путешествуем. карточками? С этой точки зрения, да, почему нет? Я же не говорю о том, что карточкой не надо пользоваться. Я говорю о том, что если перед Правильно человеком стоит за стоит задача пользоваться карточками и формировать файка, это два разных направления. То есть, И, короче, я, да, я, скажу, я, да. я прошу прощения, я подведу итог в этом плане. А, то есть, опять же, не знаю, как, скажем, люди, те, которые живут за пределами Соединенных Штатов... Правила одинаковые. Одинаковые правила. То есть, если мы себе создали кредитную историю, если мы создали себе кредитный скор Файка, это тот самый кредитная оценка, который 740-760, это по-английски аббревиатен такое, а, то тогда, когда мы все это дело создали, и у нас все в порядке в этом плане, тогда мы можем пользоваться теми карточками, которые нам дают за это мили, которые дают нам за эти какие-то поинты. Именно, и, да. Именно, Миша, тут такая ситуация, понимаете, это называется как бы начальный капитал. Сначала надо раскрутить себе кредитную историю до такого уровня, чтобы у вас все двери были открыты. Понимаете? А дальше уже это ваш выбор. Ну вот, например, буквально вчера я открыл карточку, очередную карточку на 30 тысяч долларов одному из моих клиентов. Так вот, поскольку он уже достиг такого уровня, мы, наверное, минут пять или семь выбирали ту карточку, которая нужна ему, по его целям допустим он говорит у него заканчивается там мили и мне нужно мили и вот мы выбрали там определенный там city bank american airline и выбрали эту карточку и там он только за открытие получил 40 тысяч миль вот он будет ей пользоваться я не говорю что ими не надо пользоваться но если вы пользуетесь в то же время ваш кредит средненький то расти он будет вот в темпе там два процента в год если же вы хотите какое-то время агрессивно его поднять на этот уровень, а потом пользоваться, нам некуда деваться, но у нас должно быть там полгода тишины, то есть полгода мы должны э, наш баланс должен быть ноль. Дорогие друзья, я хочу обратить ваше внимание. Это я сейчас обращаюсь к тем, которые смотрят нас на территории, скажем, постсоветского пространства. Как сказал Джозеф, в общем-то правила для всех одинаковые, банки для всех одинаковые. Как вы заметили, наконец-то, уже достаточно давно, скажем, территории вот этого постсоветского пространства переходят на международную скажем, систему... Банковскую систему. Банков... Не только банковскую, вообще всех понятий, и в том числе банковскую систему. Ну, вот то скажем, есть так. не знаю я, и вряд ли, наверное, вы знаете о том, что какова существует, скажем, тот самый аналог этого Файка, допустим, в России, но я вас уверяю о том, что она существует, и то, что если вы захотите воспользоваться советом Джозефа Розенберг, если вы хотите обратиться к нам, пожалуйста, у вас есть такая информация на экранах ваших мониторов, когда вы будете смотреть нашу программу, вы будете видеть имейл, e и вы будете видеть номер телефона. Если вам сложно позвонить в Соединенные Штаты, допустим, так, e можете обратиться по имейлу. E да. И тогда, я полагаю, так это не составит большого и труда тогда проанализировать... Наверняка, вдруг запляшут облака, да, и все, все это счастливы. Есть, да, песня из другой оперы, как говорится. Но, тем не менее, Джозеф сможет проанализировать вашу конкретную ситуацию, поскольку это уже было в других странах, в Израиле в частности. И, в общем-то, вопрос, <зас> вопрос Вопрос даже не то, я проанализирую это. Я вам просто даю подсказку, которая позволит вам без всяких лишних затрат, без всякой головной боли резко поднять ваши кондиции перед лицом банка, понимаете? Потому что все разговоры о том, что надо там какое-то делать улучшение и кому-то за это платить какие-то бешеные деньги, в этом нет необходимости. Понятно. Хорошо. Большое спасибо, дорогие друзья. С вами был Центр Сангейтс, Майкл Мелехов, Джозеф Розенберг. И заглянувший на огонек. Да. Финансист, экономист и человек, который э, улучшает и кредитную историю, и работает с семейным бюджетом, что сегодня очень и очень важно. Планирует Всегда. семейный бюджет. Всегда, Всегда. важно. Да. Спасибо большое. Спасибо за внимание. Всего доброго. Всего доброго. До новых встреч. До новых встреч.